Во имя Отца и Святой Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с праздником Святой Троицы. Праздник, ну, наверное, у нас после Пасхи, наверное, просто нет такого нету такого. Ну, вообще он один совершенно уникальный праздник. Во-первых, это день рождения Церкви, то есть Церкви это всех нас, общий день рождения. У каждого у нас есть свой день рождения, плотской, день крещения, то есть мы рождаемся духовно, вот. Полный день рождения Кристины, вот. и вот общий день рождения у нас каждый год, Он на 50-й день после Пасхи происходит, день рождения церкви, то есть в этот день как бы создалась церковь, день Пятидесятницы, и традиционно церковь украшается живой зеленью, ну в разных странах, наверное, все же деревья разные, не везде растут березки, и трава, наверное, разные бывает, так же, как Вербное воскресенье у нас вербы. А, во Франции, например, самшит. А, вот, ну, нет там просто. Там где-то реальные пальмы есть, где-то на самом деле есть местный верб. В этот. Вот. А, у нас вот то, что у нас есть, мы украшаем, соответственно. И храм в этот день выглядит совершенно а, необычно. Вообще совершенно не так, как в другие дни. Вот. А, почему мы так украшаем храм? Откуда пошла такая традиция. Ну, разные тут говорят вот э, когда-то патриарху Авраама явился Господь в виде трех хутников, трех ангелов. Они сидели под маврийским духом, о, дубом. И вот эта зелень, дерева, они как бы олицетворяют эту зелень пышную, большого многовекового дуба. Вот. Ну и другая, как бы, тут, э, соответственно, объяснение тоже есть. Когда-то Моисей зашел на Синайскую гору, это была весна, период обильного цветения, произрастания трав, было очень много зелени, и а, а, Моисей получил тогда скрижали завета. Вот оттуда пошла традиция. Не вызывает никакого сомнения, что апостолы, ожидая, соответственно, а, сошествия Святаго Духа, украсили свою горницу, я не сидели, вот, к а, тому же это был день иудейской Пасхи, Удейский праздник, Пятидесятница, У них а, свой праздник исторический есть. И вот а, в этот день и сели в гордости, и также зелень, все было украшено. Все старались украшать. И вот эта традиция пришла и к нам тоже. Точно так же мы а, любим украшать наши храмы, чтобы они олицетворили жизнь. В первую очередь это творить жизнь, живое. Мы не приносим живые цветы искусственные. Мы не ставим дерева искусственные. У нас живые дерева стоят, живые цветы здесь находятся, живая травка. То есть всю это жизнь, вот она, церковь наша появилась. Стоит сказать, что церковь это богозданный организм. Это не человеческий институт. Не было так, что, допустим, собрались, кто-то и сказали, а давайте Богу молиться? А давайте. А как Богу молиться? А давайте вот так молиться. А вот такие одежды давайте придумаем. И вот так вот будем украшать и делать. Ну такого не было. Господь создал церковь, со страницы Евангелия мы слышим, как он апостолам говорит, не вы меня избрали, это я вас избрал еще до того, как вы родились. Господь создал церковь, и церковь это означает не здание, в котором мы сейчас находимся, а люди. Еще у нас эм, собрание людей и церковь с греческого языка переводится. Эм, у нас в русском языке есть такая пословица, церковь не в бревнах, а в ревнах, то есть в людях. То есть оттуда еще издалека шло такое понимание о том, что церковь это все-таки прежде всего люди. Вот так как люди собирались в каком-то месте определенном, чтобы помолиться, воздать хвалу Богу, попросить Ему свои какие-то э, просьбы передать, вот, то это место тоже стали называть церковью. Или как по-старинкам еще, очень древнее, старинное название, называем храмом на церковь и храм слова синонимы стали вот в этот день хочется пожелать каждому из вас дорогие мои братья и сестры иметь в себе жизнь ведь господь создал церковь для того чтобы мы имели жизнь вечную не размениваться на какие-то мелочи не размениваться на что-то такое вот дленное а, и временное. Нам кажется что-то очень важное, но проходит какое-то время, если мы вспомним какие-то важные моменты, или, а, скажем, вещь какую-то для нас важную, или событие какое-то, проходит а, какое-то время, и важность теряется вот этого всего. А сама жизнь, вот эта вечная, она сохраняется очень важно помнить это и правильно расставлять приоритеты в наших каких-то решениях не хочется вот много такого всего говорить о том что вот, э, о какой-то ответственности или том, что еще, потому что это праздник и хочется просто радоваться сегодня Я вот думаю в другой день можно будет поговорить о том что э, как это делать, что это делать а сегодня просто от души хочу поздравить вас всех, чтобы вы э, Получили радость от сегодняшнего благослужения, получили благодать Божьего в день такого, такого праздника. И принесли эту частичку радости и благодати тем, кто сегодня не вот находится в храме, придя домой. Не с каким-то осуждением посмотрели, а с радостью и любовью. И может быть этот человек в следующий раз ведет в храм. Богу нашему славу!